получится ли что-нибудь выиграть именно с этой суммы пополнения. Я думаю, что все-таки игра будет довольно-таки интересной, потому что, ну, в любом случае, это очень серьезная сумма, и мы должны что-то с этого поиметь. Так. Ну, в принципе, ничего особенного. Идем дальше, Ну забираем, идем дальше. Не знаю, может быть стоит увеличить ставку, давайте сделаем ставку на 200. Вот, что мы выиграли. Отлично. А знаете что? А давайте хайпанем и сделаем ставку на 500. Вот прям реально на 500 сделаем. Мне просто интересно, что с этого будет. Вдруг реально сейчас какой-нибудь джекпот прилетит, вообще будет четко. Сейчас посмотрим. 250 выиграли. Но это все равно не радует, потому что сумма у нас 30-35. 3350 у нас, да.